Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Трепьев. И совсем недавно мы вам показывали, какие у нас есть квартиры и предложения от инвесторов в Альпийском квартале, уже в данной очереди. А сегодня мы вам покажем, какие есть интересные предложения, дешевле, чем от инвесторов, но от застройщика. И вообще, в принципе, посмотрим, как выглядит Альпийский квартал на сегодняшний день, что здесь доделывается. Возможно, мы еще с вами посетим 9-й корпус или хотя бы вблизи его посмотрим. Но, как вы видите, в принципе, уже все остеклено. Все сделано. Единственное, здесь вот доделывается коммерция вот этого вот нижняя. Типа алюкабонта не делают там или что-то такое. И мы покажем вам квартиры, которые будут в строечке по цене от 11.100, по-моему, на сегодняшний день. К сожалению, в девятый корпус мы с вами попасть не сможем, потому что здесь как бы грязненько. Но все планировки, в принципе, идентичны. Поэтому мы посмотрим сегодня с вами хорошую квартиру, которую можно и в девятом корпусе купить. Но мы и в седьмом вам предложим. 7 седьмой это у нас вот тут. Значит, здесь... Ребята строят небольшую еще какую-то коммерцию Два этажа здесь будут какие-то офисные помещения Либо еще что-то Снизу будут парковочные места Которые не продаются А вы помните, да, что я недавно купил парковку Хотел тоже купить здесь Но ничего не вышло Какой же ты большой, а Вдруг мой тоже не маленький. Но парковка, конечно, здесь хорошая, ждать, что не получилось ее выкупить, Короче, весь альпийский квартал сдается примерно в середине 2022 года И если есть возможность подождать, то, конечно же, можно рассмотреть это все в седьмом, восьмом, девятом или шестом корпусе Так что, господа, пойдемте все поглядим Выполнен основной вход в Альпику Мол Насколько я знаю, он именно так и будет называться Можем, в принципе, быстренько так вот заскочить в коммерцию, покажу вам что будет здесь сделано? Здесь уже ребята поставили этот самый траволатор, который будет спускаться вниз аккуратненький. Это спуски в парковку. Я просто здесь изучал максимально все последнюю, наверное, неделю. Выбирал себе парковочное место и, наконец-то, оформил. Короче, вон там вот будет идти траволатор. Будете подниматься и попадать в торговый центр. Минус первый этаж, это парковка торгового центра, то есть там по чипам можете как-то попадать в нее. Минус второй этаж, это парковка для собственников. Там будет крыло перекрестка, здесь будет крыло каких-то, может быть, кофеин, каких-то магазинчиков или еще что-то. Ну и вот сам Лувр, здесь, наверное, Альпика разместит какие-то свои проекты, макеты там и так далее и тому подобное. Но, как вы видите, коммерция преображается, становится лучше, лучше, лучше, инженерка вся уже практически Готово, Так что скоро это все запустится. Вот, кстати, так обозначены переходы между корпусами на детскую спортивную площадку. То есть, абы кто туда зайти не может, только собственники со второго этажа. А чтобы попасть на второй этаж, нужно иметь ключ доступа. Ну и вообще, весь большой кайф альпийского квартала в том, что каждый первый этаж каждого корпуса это отдельная коммерция. То есть, вы, например, можете вот здесь вот попить кофеек, сходить потом в перекресток, купить каких-то детских товаров и пройти насквозь и оказаться в той коммерции тоже. Это очень крутое решение. И по факту можно будет вообще не выходить из Альпийского квартала и жить только здесь. Но если захотите выйти, то здесь центр города, он прям вот рукой подать. Поэтому это самое, наверное, лучшее предложение на сегодняшний день вообще по недвижимости в Сочи. Если вы хотите поближе к центру, не хотите много платить, хотите крутой инфраструктуры, то это только Альпийский квартал. Максим так уже сделал. Илюк жил бы в Альпийском? Да, конечно. Для тех, кто не видел, Альпийский квартал изнутри выглядит вот так. То есть мы только что стояли с вами вот под тем лувром. Сама территория выглядит детская площадка, спортивные, В общем, все здесь есть. Она, конечно, не такая большая, как хотелось бы, но для центра города она, в принципе, достаточно функциональная и разнообразная. Вот ребята собирают инженерку под перекресток. Он занимает примерно вот половинку здесь. Так что за продуктами, молоком, хлебом вообще выйти не проблема. Вот этот священный грааль Который мы вам показывали, что у нас Готовые такие стоят по 12,5 Здесь квартира стоит 11,5 Экономите миллион рублей Получаете виды Вот такого формата Но к сожалению не можем выйти с вами На балкон, но тем не менее Заснеженные горы немножко видно Видно всю инфраструктуру Микрорайона за завокзальный Вот кстати Городская клиническая больница, по-моему, номер 4. Детский сад отсюда вот не видно. Ну вот, вот здесь 50 метров. Вон там вот школа с красной крышей. Вот она. Ну и как вы понимаете, центр рядом. Никаких гор вообще нет. Без всяких проблем просто добираетесь. Экономите 1 миллион рублей. Там это стоит 12500 здесь 11 500. В принципе, еще и поторговаться можно. Это, кстати, остался единственный вариант. Следующие предложения будут на четвертом этаже в девятом корпусе. Мы сейчас находимся немножечко повыше. И виды открываются вот такие. Там, на самом деле, есть еще хорошее предложение за 11-100. Но она будет на втором этаже с видом вот такой вот небольшой балаганчик. Поэтому тут как бы разница 300 тысяч. 400, но сильно лучше, наверное, выбрать именно а. это. Пойдемте теперь сходим в шестой корпус. Покажу вам еще одну интересную квартиру, которая здесь есть. На самом деле, так-то здесь можно много что повыбирать. Есть 42 метра, но я вам сейчас я покажу в шестом корпусе. Есть 64 метра, есть 61 квадрат. Короче, здесь есть планировки. Те, которые там вы уже можете не встретить, либо там нужно будет выбирать из того, что осталось. Здесь вы можете еще по этажам походить и посмотреть. Но ну, и так как мы с Альпика работаем уже 6 лет, в принципе всегда можно согласовать какие-то дополнительные условия для клиента всегда можно как-то поговорить по цене что-то решить возможно какие-то отсрочки может быть рассрочки какие-то дополнительные вот штуки которые хотелось бы получить поэтому господа вы обращайтесь я думаю что сторожилы этого канала прекрасно знают как давно мы с этой компанией идем нога в ногу и предлагаем всегда только самое лучшее и даже если этого лучшего нет то всегда это лучше можно сделать. Так что, господа, обращайтесь. Ну а мы идем в шестой корпус. Посмотрим, как там. Товарищи, вот этот поворот. Я вообще такого не... В шестом корпусе уже лифт работает. Вот это, вот это да. Вот это да. И, кстати, здесь делают совершенно другую отделку. Ну, точнее, не совершенно. Она чуть-чуть отличается. Но выглядит сильно лучше. Здрасте. Короче, будет выглядеть чуть-чуть иначе, чем а, в готовых уже корпусах. И лучше. У нас здесь есть еще одна квартира, это квартира нашего тоже товарища хорошего, на 42 квадратных метра, с видом на пятиэтажечке и на центр города, вот пар Горького, вот в принципе вся эта перспектива центра города, безусловно здесь нет никакого вида, небольшой вид сюда на парковку, но 42 метра сильно выгоднее отличается от 35, тем что вот в этой части можно выделить зону спальни. И у вас получается достаточно хорошего размера кухня-гостиная. Здесь еще вот так диван размещается, гардеробная часть и санузел. На сегодняшний день эта квартира стоит 12 700, но в принципе по ней можно очень сильно хорошо поторговаться. Прям хорошо. Вот даже непристойно хорошо, вот сколько вы могли представить, вот все это можно поторговаться, потому что... Нужно эту квартиру реализовать. Так что, господа, вы можете смело по ней обращаться, мы вам ее с удовольствием покажем. Она солнечная, светлая, правда, сегодня у нас немножко пасмурно, но тем не менее, по ней действительно можно сделать хорошую цену. Вы обращайтесь а там уже дальше. Смотрим. Еще раз просто повторюсь про Альпийский квартал, что это практически центр города, вот он садик, который я вам не смог тогда показать, вот прямо его крыша, то есть здесь вообще 30 метров примерно до него, школы, остановки, вся инфраструктура в общем здесь прямо под боком, с женой в ресторан можно сходить прям пешком, либо в бар, никакая машина особо не требуется на самокате все можно спокойно реализовывать. Ну, и если у вас машина, то про парковку тоже не забывайте, потому что она все равно пригодится, если вы пользуетесь тачками. На самом деле, вообще в Альпийском квартале есть масса реальных предложений, как в данных, так и не в сданных корпусах. Перечислять их здесь особо смысла нет. Я показал вам просто два таких прям горячих, интересных варианта. Если вы хотите площадь типа 64 квадратных метров, если вы хотите площадь там 45 квадратных метров, то вы проще обратитесь, и мы вам уже дадим какую какую-то готовую информацию, потому что у нас вообще есть. Предложения постоянно меняются. Какие-то всплывают срочные, горячие варианты, которые, например... И мы вам можем сказать, что у нас есть квартира там за 13, например, а на следующий день она у нас появится за 12,5 или за 12 и так далее. Поэтому, если вам интересен альбийский квартал, вы хотите жить в шаге от центра, то это лучший вариант с очень крутым наполнением. И ни одного комплекса в округе с таким наполнением нет. Даже парк Горького, который вот сейчас стоит здесь, Вообще нервно курит в сторонке. Поэтому, господа, ссылочки вы видите здесь внизу. Обращайтесь и вам всем удачи, хорошего настроения и пока.